Здравствуйте, жители Республики Калмыкия, люди, которые неравнодушны к событиям, которые происходят в Республике. Меня зовут Тарни Харскаев. Я уже неоднократно высказывался о событиях, происходящих в Республике, о трапезникове, о хасикове и сейчас еще раз хочу поднять. Тему несостоятельности, некомпетентности Хасикова, несоответствия его занимаемой им должности. Это человек, который не способен управлять людьми, управлять регионом, человек, который э, не способен взять ответственность в критический момент, в кризисные ситуации, которые происходят э, в Калмыкии. И поэтому он э, должен уйти с. Места, либо его должны уйти, там, принять решение да, такое, а, и народ калмыки должен, обязан сейчас в очередной раз или даже еще, еще, еще сильнее показать то, что Хасиков ведет нас, приведет нас и уже привел, и дальше будет усугублять катастрофическое положение, которое у нас сейчас сложилось в Суббике. Начиная с прошлого года, уже с сентября, уже было все понятно, когда он назначил Трапезникова, потом назначил Орлова, потом в 2020 году он уже показал свою несостоятельность, свою неспособность работать в суперстрессовых ситуациях, таких как коронавирус. Он не способен организовать должное лечение, должную диагностику населения, не способен добиться того, чтобы население выполняла предписания, да, которые нужно соблюдать для того, чтобы рост, рост числа заболевших не, не, не увеличивался, для того, чтобы люди больные э, или там, у которых есть другие болезни, чтобы они тоже соблюдали осторожность, и чтобы их дети и там, внуки и, и прочие, да, там, э, люди, которые с ними контактируют, они также э, были осторожны. Этого всего не было сделано. То есть это было максимум сделано в форме поста какого-то, да, там так типа вот так нужно сделать, но это не должно так делаться. Это, это, нужно, это должно, э, это должно э, совершаться по-другому, более эффективно, а не так, как это было сделано. Если говорить про другие проблемы, критические проблемы, которые у нас в есть, это хозяйство, Это засуха, это отсутствие дождей, которые привели к отсутствию кормов. Это падет скота, который уже сейчас усугубляется и будет еще хуже. И, соответственно, это скорее всего приведет к тому, что республика будет называться аграрной только, наверное, в учебниках истории и все. То есть, вот эти все ключевые, по сути, провалы Хасикова говорят о том, что он должен уйти в отставку, то что мы должны добиваться того, чтобы он ушел, чтобы его уволили в связи с его некомпетентностью. И, или как он, например, там, да, недавно э -э, с такой формулировкой уволил своего министра среди с утратой доверия народа Калмыкии. И депутаты сейчас должны, они обязаны, э -э, депутаты Народного права, они обязаны сейчас действовать и вынести ему свое недоверие, потому что это будет э -э, трансляцией голоса всего населения Калмыкии. Или хотя бы большей части населения, не той, которая прикормлена, там, да, и не то, которое там устроено по Блату. А, кстати, против, то, против чего он также обещался обещал, что будет бороться. А на самом деле мы увидели другое. Сокумовство, и Блат процветает при нем. То есть, если подытожить, сельское хозяйство – провал. Здравоохранение, коронавирус – провал. Инвестиции – провал. Никаких инвесторов мы не увидели, кроме там обещанных трапезников, владельцев химчисток и прочих товарищей или там мифических э, собственников оловошек, э, которые на самом деле никогда, не, никогда, никогда ничего не создали и не вели никакую хозяйственную деятельность. Сейчас недавно на прошедшем экономическом форуме в Лиске э, он э, заключил хоть -то, то ли соглашение, то ли там просто на уровне обещаний каких-то э, по там, завозу или там закупке саратовских гармошек там, видимо, чуть не все, наверное, нашими учебными заведениями и музыкалками. Каждая сартовская гармошка, которая там продается этой фирмой, она стоит 40-50 тысяч рублей. То есть это опять как бы говорит о том, что человек не совсем понимает вообще, какие инвестиции, какие соглашения нужно заключать, с какими людьми нужно заключать соглашения. Это, это все говорит о полном несоответствии, о полной некомпетенции главы. И это, по сути, является серьезным серьезным упущением людей, которые приняли решение его продвинуть. Сейчас самое время убрать человека с этой должности, и чтобы народ Калмыки наконец-то зажил, зажил, просто хотя бы получил какие-то минимальные минимальные условия для того, чтобы жить в республике, для того, чтобы расти своих детей, внуков вместе на своей родине. Поэтому мы все должны, все население Калмыкии должно объединиться против Хасикова и ясно и четко дать понять ему, и ему и людям, которые принимают решение, что он должен уйти, что не соответствует, и что такие, такие просчеты не должны повторяться в будущем. Мендетулан Залатнар, Ашин Таргу экономикам из-за дорогого дотирования, энергий для зонар, икаких харзут, селена, веду полусе еврейни, веду и Ну, приходит корона Титин Дело в том, что изначально до он шафокен гента, и тогда до он бурон кинула, а на сун хаксы и манатогаче еврейник туснжан и намрар был сунгур, Талдан ухартар талдан, и нечти минут и Тигат мана не мана уда того часа, очень последнее время ну наверное года полтора наблюдая за ситуацией которая складывается в Калмыкии к сожалению я вынуждена жить в другом регионе зарабатывать на деньги потому что это сейчас невозможно мне кажется первое что в обществе сейчас созрел запрос на справедливость очень долгие годы нами правили люди интересы которых расходились с интересами народа. Хочется прозрачных выборов, хочется честных сводок по коронавирусу. Хочется, чтобы фермеры Калмыкии сейчас, на сейчас получили деньги на закупку сена, они а как когда-нибудь к Новому году, когда уже весь год прирежем. Хочется, чтобы люди жили лучше. Поэтому, если вы считаете так же, я хочу, чтобы вы выходили и высказывали свое мнение. Нельзя молчать. Если мы будем молчать, о а нашей позиции никто не узнает. У меня все. Я тут Монахс. Я Цебекова Сара. Я, калмыцкая, я астраханская калмычка. И как все калмыки, которые не проживали в Калмыкии. Моя душа всегда стремилась узнать все больше о своей нации, всегда переживала, и каждое событие отдавалось болью или радостью у моей душе. Сейчас, имея интернет, имея друзей, которые меня сюда пригласили, моя душа разрывается от того, что происходит в Калмыкии. Вчера в одном из телеграм-каналов я увидела список депутатов, увидела там две фамилии которые мне, людей, которые мне знакомы и которые меня тоже знают хорошо. И я хочу обратиться к депутат, ко всем депутатам и к этим двум депутатам. Вы позиционировали себя как людей с активной жизненной позицией. Сейчас вы стали депутатами. Это была ваша конечная цель, потому что я, вообще вот интересуясь, я не слышала о том, чтобы вы сделали что-то хорошее, что-то сказали, как-то продвинули. Сейчас в Калмыкии происходят вещи, которые недопустимы. И я призываю вас вернуться к той жизненной позиции, которую вы позиционировали, из-за которых вас выбрали люди. Вот. И ко всем депутатам я обращаюсь, вернитесь к своей жизнь, активной жизненной позиции, которая нужна для Калмыкии сейчас. Вы депутаты Калмыкии, вы наши депутаты, и вы должны выполнять все, все самое лучшее для Калмыкии делать. Все, спасибо. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании.